С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор инструмента от компании Кингрой. Код товара 120 МДА. Набор состоит из 120 предметов. Kengroy это профессиональный инструмент. Ну, по отзывам можете очень много отзывов найти в интернете по нему. Очень много положительных отзывов. До 90-х годов инструмент Кингрой до, до конца 90-х, инструмент Кенгрой выпускался в Германии. Сейчас производство перенесли на Тайвань. Хотя качество при этом не пострадало. Начнем с комплектации набора. Трещотки. Три трещотки. Соответственно три рабочих квадрата, 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Трещотки здесь идут на 24 зуба. Трещотки силовые считаются. Есть реверс переключение право-влево. Быстрый сброс головки. И особенность трещотки, она полностью идет металлическая. То есть нет накладок пластиковых или резиновых. Это большой плюс, потому что со временем пластиковые резиновые накладки выходят из строя. Здесь полностью металл и вот такая вот насечка для того, чтобы рука не скользила во время работы. Ну и самое основное, это надписи, о которых часто спрашивают очень перед, перед покупкой, поэтому мы сразу в видео их показываем. На трещотках надпись «Кенгрой» и есть надпись «Джомани» и «Хромбанадивая сталь». Материал Материозготовление «Хромбанадивая сталь». Длина трещотки под квадрат 1,2 – 250 мм. Трещотка под квадрат 3,8 Также имеет реверс Быстрый сброс Длина ее 200 мм Рукоятка также полностью металлическая Ну и надписи тоже Kingroy, Jomani, Chrome, Vanadio и Также 24 зуба Трещотка под квадрат 1,4 Длина 140 мм Есть реверс, быстрый сброс Также 24 зуба Металлическая ручка Отверточная рукоятка, длина 150 мм, есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку. Ручка здесь пластиковая полностью. Применяется она или с головками под квадрат 1,4 для трудонаступных мест. Или с битами. Биты используются через переходник. Вот такой переходник одевается она. И получаем отвертку. Дальше по битам я покажу. Удлинители. Под одну вторую у нас два удлинителя. 125 и 250 мм. Также на удлинителях есть надпись «Кенгрой». Два удлинителя под квадрат 3,8. 75 мм и 150 мм. И под 1,4 дюйма один удлинитель 50 мм коробки. И карданов 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Карданы здесь неразборные, то есть металлические ставки вставлены. Но это не ухудшает их качество. То есть инструмент профессиональный. Свечные головки 2 свечные, 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. 4 головки ударные для использования сгоковертом под квадрат 1,2. Размеры 17, 19, 21 и 23 мм. Сейчас посмотрим, наверное, точно. 23 мм данная. Особенность данного набора 120 NDA. Здесь есть набор дюймовых головок Это для работы с автомобилями американского производства. По размерам я вам тут сейчас читать не буду. Размерная сетка указана и на пластике, и на самих головках есть. Общее количество головок дюймовых составляет 23 штуки. Они в наборе обозначены красной линией. Синяя – это обычный шестигранный профиль. Красная дюймовая головка. Дюймовый размер. И головки шестигранные. Под 1,4 у нас 10 головок. Головки подписанные здесь по размерам и ячейкам, где они лежат. Головки 3,8 – 11 штук отряд. И под 1,2 у нас 7 штук. Самый маленький размер у нас 4 мм под одну четвертую. И самая большая головка 32 мм. Шестигранная. Вес головки составляет 219 грамм. Ну и самое основное, что отвечаем на вопросы. Синяя полоска, видите, особенность кенгрой. Кенгрой, джомани, хромбанадевая сталь. 32 мм на металле надпись. Опять кенгрой, джомани, црв, хромбанадевая сталь. Итак, Основные вопросы, когда заказывают инструменты Надпись Напись ⁇ Германия ⁇ сейчас уже не пишут на наборах 108 и 94. Осталась эта надпись только на 120, МД, то есть на больших наборах. В основном. Длинные головки. В наборе их 8 штук. Самая маленькая 8 мм. Длинная. И самая большая 17 то есть их здесь немного головки торкс тоже 8 штук e8 самая маленькая торкс и самая большая е20 биты под 3 восьмых и 12 дюйма здесь общее количество бит 17 штук они уже прессованы в переходник. Вот такие вот. Также здесь надпись, но я не буду их читать. Постоянно то же самое. Джомани, Кингрой, все, что на голову. Биты здесь крестовые, шлицевые, биты торкс есть, шестигранные и крестовые. Биты под одну четвертую используются с переходником. Общее количество их здесь, под биты под 1,4, 7 штук. Вот такой переходник. Под 1,4 биты идут с профилем торс, Торс обычный и торс. Вот, получается у нас здесь идет ток с отверстием биты под 1,4. Вот такие. Вставляйте нужную биту в переходник. Ну а дальше трещотку или отверточную рукоятку. Также биты на пластике все подписаны, согласно размерам и ячеек, в которых они находятся. И набор комбинированных ключей, 10 штук, по размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 и 19 ключи. Ключи очень хорошо отполированы, также надпись Германия, Кенгрой, 19 мм и хромбонадевая сталь. Так, по комплектации э, все рассказал, э, инструмент высокого качества, соответственно, он хорошо, э, нету следов от литья, инструмент хорошо отполирован, нанесено защитное покрытие матового цвета, э, ну и надписи я уже показывал, на, каждом, на каждой единице инструмента есть надпись на металле с логотипом Кендрой. Кейс здесь будет попроще. Кейс цельно литой, нет зависы посередине, ну замки металлические, хотя есть внутри металлические вставки. Инструмент верхней крышки хорошо защелкивается, то есть вопросов нет. Не выпадает при закрывании. И сейчас покажем по габаритам самого кейса. Логотипа на верхней крышке нету. На 120 МДА кейс без логотипа верхнего, на верхней крышке. То есть на, на кейсе нет логотипа. Габариты кейса вес 8,7 кг, длина 34 см, ширина 44 см, высота кейса 8,5 см. Ранее очень хорошо закрывается, плавно все, без усилий. Пластик продавливается пальцем, но пружинит хорошо. Спасибо, вы смотрели наш видеообзор. Кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо, до свидания.